В рамках предстоящей 17 международной научно-практической конференции «Россия, Корея. Настоящее и будущее российского краеведения» в лице имени Лобачевского Казанского университета приехал атташе посольства Республики Корея Юн Йен. Все подробности встречи в следующем сюжете.